Дальше, простые магические советы. Замените слово ⁇ тратить ⁇ на слово ⁇ слово приобретать ⁇ Так, когда вы рассчитываетесь за что-то, говорите ⁇ приобретаю материальное благополучие ⁇,⁇ приобретаю там, себе новую квартиру ⁇ замените страдание словом ⁇ скоро у меня будет ⁇ Так в случае, если вы начинаете говорить ⁇ Ой, нету у меня где жить ⁇ как же я вот такая вот взрослая, у меня ничего не получается на слова ⁇,⁇ Скоро у меня все получится, ⁇ скоро у меня будет все получаться ⁇,⁇ скоро я заработаю деньги ⁇ Считайте, что ваш неуспех – это выкуп за ваши плохие поступки, это путь к вашей духовности. Это катарсис духовного развития, поэтому когда у вас появляется ощущение, вот у меня ничего не получалось, зато я выкупила свои неудачи, теперь все будет получаться. Тем самым я отдала свои неудачи на выкуп своей кармы, своего долга, долга перед родителями и так далее. Ну и теперь у вас еще один шанс для того, чтобы вы были, развивались по-другому. Радуйтесь чему-либо в жизни, восхищайтесь всем тем, что хотите привлечь в свою жизнь. Допустим, вам необходима машина. Смотрите на чужие машины, говорите, ай, какая хорошая машина, ай, какой капот красивый, ой, какие хорошие колеса и так далее. Старайтесь не думать о том, хотите вы что-то купить или нет, просто покупайте это, это путь к богатству, только покупайте на свои деньги. Далее, не рассказывайте никому о том, что хотите сделать, иначе вас сглазят, поэтому делайте все тихо, всегда будьте готовы к неудачам, переступайте неудачи принимайте неудачи вы должны знать что ребенок за 9 месяцев падает тысячу раз поэтому и человек который начинает заниматься бизнесом у него конечно же будут неудачи конечно же не будет получаться конечно что-то будет получаться плохо и это непременно будет происходить были ли неудачи у меня они есть у всех людей абсолютно и у меня они были тоже и не раз рассчитывайте исключительно на свои силы не делайте бизнес в долг, не берите деньги у кого-то, чтобы делать бизнес, начинайте его делать самостоятельно. Я недавно говорил такие слова, я хочу их еще раз, а у нас еще много, ну тогда продолжим. Старайтесь говорить правду себе, поэтому если ваш бизнес тонет, если у вас он не получается, скажите себе, у меня он не получается, он у меня тонет, лучше его закрыть. Потому что чем дольше он будет тонуть, тем на больше вы попадете. Никому не жалуйтесь, потому что чем больше вы жалуетесь, тем сильнее вы тонете. Старайтесь себе говорить правду, никому не жалуйтесь. Дальше, не вступайте в партнерство, особенно с фантазерами. Поэтому, если вы начинаете разговаривать с человеком, и он не от мира себя своего, он фантазирует, и тогда мы, это самые страшные слова. У меня когда-то была такая ситуация, начинал общение с человеком, хотел взять его в бизнес-партнеры. Почему? Бизнес вырос, и у меня был выбор, либо этот человек на совместные деньги заходит, либо он заходит как директор. Я не стал его брать, я объясню вам почему. Когда я ему говорю, вот и бизнес мы этот сможем, он со мной встречается, говорит, а вот тогда мы сможем сделать его так бизнес, и вот сюда мы сможем, и вот здесь магазин откроем, и тогда начнем работать с Польши, и с Германии начнем. Я куплю себе Феррари, поеду за границу, куплю себе дом, я всю жизнь мечтал работать во Франции. И у меня сразу же идея такая была, да ты ж фантазер. Никогда не работайте с фантазером, все фантазеры попадают. Потому что события не успевает за их фантазиями я даже начала дергивать свою жену в свое время потому что там и мы сделаем это мы сделаем и тогда я говорю а тогда нужно прекратить не надо фантазий потому что любое фантазирование блокирует возможности не фантазируйте не фантазируйте не фантазируйте далее не вступайте в компанию если это очень